Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Щерба и я представляю компанию Асама. В сегодняшнем видео я вам расскажу о основных моментах, о основных правилах подбора и расчета тепловых завес. С одной стороны, это обычно бытовой прибор, да, если это завеса небольшой мощности, с другой стороны, это не телевизор, который, в общем-то, можно выбрать, там, который вы хотите с определенной диагональю, определенного производителя каким-то набором определенных функций, да? то есть Требует четкого подбора и правильного расчета. Итак, существует два основных правила, критерия подбора воздушных завес. Первое. Завеса должна полностью перекрывать дверной проем. В случае, если вы располагаете эту завесу горизонтально над дверями, и если вы устанавливаете завесу сбоку от ворот или дверей от вашего проема, то есть вертикально. Эта завеса также должна полностью быть по высоте этой э, двери или ваших ворот. Э, безусловно, есть там определенная величина в 20%, на которую допускается именно при вертикальной установке это не перекрытие. Другой важный параметр – это эффективная длина струи или струи максимальная длина струи. У разных производителей называется по-разному. В случае, если вы располагаете завесу горизонтально над дверями, то этот параметр, он фактически равен высоте установки. То есть, если производитель вам указал два с половиной метра, вы должны установить завесу не выше двух с половиной метров. Можно ниже, но не выше. Иначе, установив завесу на высоту 3 метра, такая завеса будет работать неэффективно. Это просто будут выброшенные вами деньги. В случае, если вы устанавливаете завесу сбоку вертикально, то максимальная, эффективная, максимальная длина струи или эффективная длина струи должна быть, соответствовать ширине нашего с вами проема, то есть быть опять же не меньше, можно больше. После того, как мы с вами подобрали по двум основным параметрам завесу, да, нужно теперь понять, какой тип завеса нам нужен. А именно, завесы бывают трех типов. Это электрические завесы, водяные завесы и завесы без обогрева, без нагревательных элементов. То есть электрические завесы имеют нагревательные элементы, как правило, тены. Соответственно, нагревают воздух за счет вот этих электрических элементов. Также есть завесы водяные, в которых встроен водяной тип обменник то есть если у вас есть котел или горячая вода которая вам подает город или управляющая компания есть труба вы подключаете эти трубы к водяным завесам соответственно у вас будет греть воздух непосредственно ваш теплоноситель и третий вид завеса это завеса без обогрева. то есть там нет ни нагревательных элементов, ни тенов, ни водяных теплообменников. То есть, в любом случае, эти завесы, они являются эффективными приборами. Объясню, почему. То есть, нагревать воздух, это уже вторично. Завесы все, они забирают воздух из помещения. Воздух в помещении, он априори теплее, чем воздух на улице. Поэтому, создавая воздушную струю с более теплым воздухом и направляя его вниз, в случае горизонтальной установки, мы с вами отсекаем более холодный воздух с улицы. И завесы без обогрева, например, очень эффективно применяются и очень часто там, где есть ограничения по электрической мощности, мы не можем подключить завесы, скажем, на какие-то ворота 4 на 4 размерами, нет у нас столько электричества, там 50 кВт, например, или 30 неважно, просто нет или хотим сэкономить, то установить завесу без обогрева, она у нас будет с вами эффективно работать. Что касается других параметров, очень важно наличие на объекте, на вашем напряжении 220 или 380 вольт. Особенно это важно для подбора электрических завес. Поэтому, если у вас на объекте нет напряжения 380 вольт, здесь мы с вами ограничены выбором завес. Да? И всегда проблематично подобрать тепловые завесы электрические. Да? Там, где нет 380 вольт, но есть какие-то большие достаточно проемы. Например, с размерами 3 на 3 Здесь тогда приходится подбирать именно завесы без обогрева, о которых я вам говорил ранее. Другой параметр для подбора, наверное, это уже, скажем так, все вторичные параметры, но они также имеют определенную важность. Это класс пылевлагозащищенности, то есть зачастую завесы используются, например, во влажных помещениях. Это какие-то автомойки, например, да, где у нас находится постоянно, там распыляется вода вплоть до того, что струя воды может попасть на завесу. Это также важно. Поэтому чем выше класс защиты, например, IP65, вот такие завесы можно использовать на автомойках, а в обычных каких-то других помещениях, да, Но используется с стандартным классом пыли влаги защиты IP20 или 21. Ну, если поставите более завесы с более высоким классом защиты, это не будет ошибкой, только хорошо. Также класс пыли и влагозащищенности очень важен для каких-то предприятий, которые обрабатывают там тоже древесину, да, например, какие-то лесопилки, деревообрабатывающие комбинаты, мебельное производства. То есть у нас в воздухе находится постоянно какая-то пыль взвесь, и не все завесы могут работать с такой пылью в воздухе, да, они просто сгорят. Поэтому обязательно нужно обратить внимание на класс защиты и подобрать завесу, которая будет соответствовать вашим условиям эксплуатации. Кстати, нам очень часто задают вопрос, клиенты звонят и спрашивают, «Ребят, предложите, пожалуйста, сам, самую тихую завесу». Объясню, самую тихую завесу мы можем предложить, да, но мы соврем, потому что каждый из производителей по-своему измеряет, во-первых, уровень шума и указывает какие-то данные в своих технических каталогах и прочее, да. То есть, если мы повесили бы с вами там, несколько, 10 видов завес с равными э, характеристиками, которые могут работать на аналогичные дверные проемы или ворота, то тогда можно было бы сказать вот опытным путем вот это тише, вот это там, более громко работает и так далее. Но э, в любом случае завеса – это тот прибор, который является достаточно шумным, потому что встроен вентилятор, естественно, он двигается, двигается, воздух с очень большой скоростью выходит он через э, узкие, э, простите, жалюзи. Да, безусловно, на этих жалюзиях и появляется основной источник шума. Поэтому можно опираться всегда на какие-то определенные данные, которые указывает производитель, но выбирать по этому критерию я бы вам не советовал. Также важна и комплектация завеса. Во многих завесах идут э, в комплекте какие-то пульты управления, например, проводные или даже есть беспроводные пульты. Э, это нужно учитывать обязательно при выборе завеса, если для вас это важно, потому что некоторые завесы имеют управление, особенно для небольших совсем проемов, маленькие завесы, они имеют управление на корпусе, и вам каждый раз надо будет приходить, там, подниматься на носочки и переключать э, режим какие-то завесы выключать соответственно, это бывает не всегда удобно. А пульты управления, как правило, они имеют еще и встроенные термостаты, то есть включают и выключают завес тогда, когда меняется температура. Выставили 22 градуса в помещении, кстати, это очень важно для э, установки завес именно в тамбурах, если вы планируете там устанавливать, то есть 22 градуса выставили ей, завеса работает, 22 градуса в помещении достигло, э, выключилась, температура на градус упала, завеса опять включила, опять работает. Также в большинстве пультов управления есть регулятор скорости вращения вентилятора, то есть несколько режимов вы можете регулировать и выставлять нужный вам требуемый режим производительности вентилятора. Если, например, ночью уже никого нет, двери редко открываются, вы выставили минимальную производительность для того, чтобы устранить какие-то сквозняки, например, через щели и добавить определенное тепло, если это, опять же, завеса с нагревательными элементами, в помещение. Помимо пультов управления, также к завесам можно подключать так называемые концевые выключатели. Безусловно, производители дают какие-то свои рекомендации, гарантии по работе тех или иных моделей завес с концевыми, так называемыми, выключателями. Просто не ко всем моделям, ко всем завесам можно их а, подключить. Дополнительно приходится иногда покупать дополнительные комплектующие, аксессуары. А, скорее всего, эти аксессуары предлагает сам производитель, но, так или иначе, это нужно обязательно а, знать и понимать. То есть, концевой выключатель, что это такое? При открывании двери, при открывании двери концевой выключатель определенный э, реле контакт да он э, замыкается завес включается начинается работать дверь закрывается э, концевой выключатель срабатывает и выключает завесу, то есть фактически концевой выключатель позволяет включать и выключать завесу на открытие и закрытие двери. Здесь более сложно, если дверь у нас с вами выезжает наверх, но все равно, в общем-то, скажем так, допилить такой вариант, простите за выражение, но можно установить концевой выключатель даже на эти двери. Но это нужно тоже понимать, что дорабатывать придется уже по месту. Важно также обращать внимание и на материал корпуса. Имейте в виду, что там металлические завесы, как правило, служат более долго, нежели чем пластиковые завесы, потому что пластик все-таки со временем, он меняет свою структуру, начинает изменяться контакты, да, скрутки вот эти. Отходят друг от друга, может появляться там определенное дребезжание. То есть завесов металлических с металлическим корпусом это происходит значительно реже нужно обязательно обращать внимание на способ монтажа завеса большинство производителей указывают своих характеристик то есть это обязательно что они должны делать как можно устанавливать завес то есть над проемом горизонтально либо вертикально сбоку от проема безусловно есть универсальные завесы которые можно устанавливать и горизонтально, и вертикально, но при выборе завеса обязательно на этот параметр надо обратить внимание. Иначе, если вы купите завесу с горизонтальной установкой, только с горизонтальной установкой, и установите ее вертикально, через некоторое время у вас произойдет, произойдет простите, разбалансировка подшипников, и она выйдет из строя. И производитель вам, безусловно, откажет в гарантийном ремонте, потому что завеса была установлена некорректно. Если вам нужно рассчитать и подобрать необходимую именно вам воздушную и тепловую завесу, то вы можете обращаться к нам. Адрес электронной почты и наш телефон есть в описании к видео. И если вам понравилось наше видео, вы можете его оценить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки или дизлайки, пишите отзывы, комментируйте. И с вами была компания Осама, и я, Дмитрий Щерба. До новых встреч. Пока!